Блогеры Лёля Май, Мэри Мэй и Асина Тема нашего видео – американские подарки. Подарки – это из Америки. Да, это очень классно, круто и полезно. А круто, потому что они из Америки, а в Америке всегда классное качество. Мне поставили вот такую куклу. Она очень прикольная, на ней можно прикольно делать прически. Здесь уже есть резинки, чтобы делать прически. И эту куклу я подарю своей маме. Второй подарок это вот такой пенал. Да. Здесь много там ручек, карандашей, линейки, всякие фломастеры. Вот вот такие фломастеры. Ну тут их цвета и радухи все. Потом ручки, ну в общем карандаши. Вот... Супер. Вот карандаши вот такие красивые очень. Mm -hmm. а это Ника такая, с И вот такой классный пеналчик. Я его себе. И еще э, подарки классные, такие няшные, фиолетовые носочки. Они такие очень супер мягкие, еще они блестят. Зимой очень круто будет носить, в них очень тепло, и они такие красивые. Прям няш-милаш. Ну, и дальше у нас картинка. Это не просто картинка, это картинка для пазлов. Тут пазлы, и по этой картинке надо показывать... Ой, то есть по этой картинке надо саживать пазлы. Тут у нас Бель и лошадь и монстр. Нет. Тут у нас, короче, три принцессы. Ариэль, то есть четыре. Ариэль, красавица, Бель и этот, Белоснежка. В общем, классные пазлы будем собирать вместе. круто вообще дальше вот такие <звучит> э -э блокнотики они три как раз на наши блокнотики дружбы будут они очень мимишные и розовенькие вот. очень много подарков очень очень много подарков и это такие классные наушники на осень и зиму вообще скорее на осень они так подходят здесь что миньон миньончик Ну вообще здесь я люблю миньончиков <звучит> Классные. Спасибо большое, большое друзья из Америки, спасибо большое, друзья из Америки, спасибо большое, друзья из Америки Привет! Привет! Классные такие ну. Дальше идет такое классное мыло, вот оно красное, я раньше думала, что это какая-то пироженка там, не знаю, это Imperial Leather, оригинал, написано оригинал, но я не знаю это вообще, ну это мыло такое. Я его нюхала, оно очень ароматное, вкусно пахнет, супер. Я думаю, что в Украине такого нет, потому что я не видела. Ты, ты закрываешь лицо свое, оно а ну еще раз. Вот, оно вот такое да. классное. Тут беленькое, и тут написано да. название, а тут классное. Я реально, потому что пирожное. Дальше идет такая классная кукла. У нее такие пряди, голубые волоски, хлопки. Не, не ее себя. А, вот. Есть. Еще раз, давай куклу еще Вот, э -э, кукла такая красивая, голубая прядь э -э, Очень классно, платье как будто невеста у нее такая Сзади крылышки, похоже на Винкс, кстати Только э -э, глаза лучше, классно нам еще прислали вот такие косички но мне прислали вот такую а вот насте вот такую и маше еще на прислали она розовая но она у нее дома это эти косички чтобы резинки вот сюда одевать и заколки но эти резинки заколки они сразу уже там были и можно легко вот так вот носить с собой играть с котиком играть с котиком вот а у маши уже Буся поцарапал ее косик все поцарапал сейчас зима я болею Спасибо, что мне представили вот такой красивый на короче такая шапочка и вот такой шарфик, понимаете? Сиреневая, ну, очень мне подходит, и такой сиреневый, очень красивая. Очень тебе нравится? Да, мне очень нравится. зимой на Зари, наверное, ручную. Работа. Да, бабушка читает Супер, спасибо большое. Я пианист, а пианист должен всегда, всегда быть в тепле, даже летом. Подарки еще помолвались вот такие классные перчатки, они черные и с красными полосочками, такие классные, снежку круто играть. И шапка маленькая, наверное, тоже ручная работа, она такая тепленькая, вот ну очень маленькая была круто. Теперь у нас запас на зиму уже почти готов. Если вас молодой мужчина пригласил на свидание, обращайтесь ко мне. У меня полно всякой косметики, бижутерии, просто прям богачка какая-то. В общем, очень крутой подарок. Сейчас мы будем расческая. разбираться, что это. Вот э, сейчас посмотрите. Э, смотрите, какая мимимишная Hello Kitty такая это и это расческа для пухлых бровей. Да. чтобы Иброды. они были послушными и всегда были в так, дальше две резиночки My Little yeah. тут у нас, поскольку Пинки Пай она такая красивая для девочек такие с хвостиками, двумя так будет. дальше два браслетика это для любителей розового так, тоже для маленьких детей но все равно, маленькие дети все равно будут приглашать на прогулки мальчики так, дальше у нас идет такие коль, кольца, очень красивые, бабочка такая красивая, а и что это, клипса, по-моему, мне тут Настя подсказала, это клипса, а тут их две, ага, тут их две сережки такие прям элегантные, прям как Леди Гал, звезда. Тут, по-моему, по две подвесочки, наверное, или также опять клипсы. Вот. А, а это браслеты делать, наверное. В общем, целая коллекция. Будете вы модными, и вас все будет в мальчики влюбляться. Так, потом мне пришла вот такая расческа. Мила Роуз называется. Очень браслет. прикольная, наверное. Потом мини-мини э, паста Коллагет. А, э, наверное, американская. Потом вот эта зубная щетка в дорогу. Она не просто вот такая, она... вот такая! Так, и мочалка, только не пойму зачем мне ее прислали, она просто должна быть большой, меткой есть Но ее отрезали просто, чтоб все ходить Теперь нам прислали вот такую обезьянку, такая коричневая Потом блокнот синий, очень классный, наверное Вот такая сумочка, можно она подойдет ко всем нарядам и здесь да. внутри есть какая-то штука, наверное, денежку ложить, да. что-то ложить, оно классно вообще подходит под все. Потом еще одного мишку белого, который есть для Лисы. Для лиси, кстати, да. да. Потом вот, вот это, сами. это, наверное, это, я не знаю, что, это кошелек, наверное. Делали его сами, потому что видно, ручная работа. И последняя, это еще одна сумочка для детей. Классно вообще, мне это все так понравилось, вообще. Еще очень классный подарок. Конфеты. Нет, нет, нет, это мои, мои, мои. Еще классный подарок. Ну, это как бы на входе. Это такой диск. Там много всяких няшных-няшных наклеечек. И это такая ленточка красивая, блесая. Для девочек. Ну, вот э, я ее лично, у меня кажется, сама почти. Я ее повесила на стенку. Можно на холодильник как-то, на магните, не знаю как. Но это очень классно. Можно даже на дверь, знаете, винты вешают. Только диск можно. Современный такой вроде, супер вообще классно потом прислали четыре э, одинаковые раскраски вот э, в нем э, в этой раскраске нужно по циферкам раскрашивать сейчас mm. покажу вот. обводить mm -hmm. и раскрашивать и лабиринты можно проводить интересно и это четыре книги на английском языке на английском языке на английском языке там вот все на английском так потом идет вот такая книга, где тоже надо по циферкам раскрашивать. Вот. Но ну, здесь циферки есть. Потом кто вот прислали да. вот такие фломастеры. И здесь всякая канцелярия: э -э карандаши, ручки, стирачки, Флэ -фломастеры. Флэ фломастеры. В общем, все для школы. Да. А здесь еще прислали такой конвертик "Happy Christmas". Happy Christmas. Love Erin from And Lucky. Христик, христик, христик. И фотография девочки, которая выслала нам все эти подарки. Это две девочки в садике, наверное. Я вам его сейчас прочитаю. Меня зовут Эрин. И я хочу рассказать немножко о себе. Мне пять лет. На карте нарисована страна, где я живу. Я отметила цветом город, мой город. В этой коробке, в этой коробке... Для тебя фантастические игрушки. Спасибо, Эрин из страны Канада. Я благодарю э, Милу, тоже из Канады. Спасибо, Сарик со страны Канады. За подарки! Всем пока! С был канал Звезды Туба. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пишите внизу комментарии. Пока!